Казанский федеральный университет стал единственным вузом Татарстана, принимающим участие в развитии студенческого туризма. О том, какую познавательную программу подготовил университет для гостей, узнаете далее. Теперь студенты могут путешествовать по регионам России по максимально доступным ценам. Ведь 15 июля в стране стартует пилотный проект по реализации студенческого туризма. По результатам опросов студентов, туристические программы будут реализовывать 15 вузов со всех уголков России, в том числе и Казанский федеральный университет. ВУЗ, как принимающая сторона, они организуют э, культурно-познавательную программу, могут также встретить студентов, э, побеседовать с органами студенческого управления, показать достопримечательности города, университета, регионов, в которые они приезжают, и, наверное, показать самые интересные молодежные объекты. Так, например, КФУ предлагает гостям трехдневную программу знакомства с самим университетом, Казанским Кремлем, Национальной библиотекой Татарстана, Набережной и и другими городскими достопримечательностями. Все это от 1800 рублей. Расширенная пятидневная программа предлагает посетить Старый татарскую Слободу, остров Город Свиярск, Казанские усадьбы и многое другое. Стоимость участия от 2300 рублей. При этом проживать гости смогут в деревне универсиады. Одна ночь в общежитии им обойдется всего в 100 рублей. Принять участие в программе и отправиться путешествовать по другим регионам России могут и сами студенты Казанского федерального университета. Мы планируем отправить студентов Казанского федерального университета в город Ростов-на-Дону в рамках этой программы, где принимающая сторона будет Южный федеральный университет, во Владикавказ, где будет принимающая сторона Северо-Осетинский государственный университет, и в город Великий Новгород, где принимающая сторона будет Новгородский университет имени Ярослава Мудрова. Принять участие в программе может любой желающий студент. Возможность официально подать заявку появится с 15 июля. По всем вопросам можно обратиться в Департамент по молодежной политике КФУ по номеру 233-72-56 или 233-72-17. Диана Шеленкова, Виолетта Басова, Универньюз.